Есть ли в вашей жизни такой человек, который буквально сводит вас с ума? Тогда эта программа для вас, потому что вы сегодня узнаете, как не позволить никому украсть вашу радость. Давайте откроем послание к Ефесянам, шестую главу. Сегодня я расскажу вам о том, как одержать победу над дьяволом. И если вы приняли Христа в свое сердце, то у вас есть сила и власть. И вам нужно пользоваться этой властью и пользоваться этой силой. Вы голова, а не хвост, вверху, а не внизу. Отец, мы благодарим Тебя за это слово. Благодарим Тебя за то, что каждый человек сегодня услышит именно то, что ему нужно услышать. И это поможет ему пользоваться Твоей силой и не терпеть поражения от врага. Во имя Иисуса. Прежде всего, Ефесянам 6 глава, из 10 по 18 стихи учит нас о всеоружии Божьем. Это духовное оружие. Это оружие нельзя увидеть глазами. Его можно увидеть только в духовной реальности. Это оружие нельзя увидеть, как мы видим, своими глазами. Его можно увидеть только в духовном мире. И поверьте мне, дьявол уже знает, есть ли у вас это оружие или нет. Итак, сегодня мы будем говорить о различных деталях вооружения. Давайте начнем с 10 стиха, потому что с этого начинается наша победа над дьяволом. Наконец, укрепляйтесь Господом. Черпайте силу в единении с Ним. Черпайте в Нем силу. Эта сила исходит из Его безграничного могущества. А что такое единение с Богом? Скажу только, что оно связано с нашими личными близкими отношениями с Богом. А это, прежде всего, зависит от того, сколько времени мы с Ним проводим. Мы можем быть сильными только, если будем постоянно, регулярно проводить свое время с Богом. Лично общаться с Богом намного важнее и ценнее, чем присутствовать на подобных конференциях. Конечно же, весьма важно приходить на эти конференции и учиться. В эти выходные вы услышали много интересного, и самое лучшее, что вы можете сделать, это, вернувшись домой, как только представится такая возможность провести часок с Богом, просмотреть свои записи и попросить Святого Духа запечатлеть это на скрижалях вашего сердца, дать вам откровение. А также помочь вам не растерять все это. Я думаю, Бога огорчает то, что мы бежим к своим друзьям, а для Него совсем не находим времени. Псалом 91 стих ясно говорит, что если мы живем под кровом Всевышнего, то никакой враг и дьявол не будут иметь над нами ни власть, ни силы. Если вы хотите одержать победу над дьяволом, вам нужно проводить время с Богом. Вам это нужно. Дьявол знает, проводили вы время с Богом или нет. Я думаю, что даже люди могут это увидеть. Они могут не понимать, что они видят или не видят, но когда вы проводите время с Богом, с вашим приходом изменяется и атмосфера. Я знаю, что это присутствие Божье на нас, и людям не обязательно в этом разбираться. Им достаточно ощущать, что с нами приходит что-то необычное. Разве вы не чувствуете себя лучше, когда проводите с утра время с Богом? Разве ваш день не проходит значительно лучше, когда вы уделяете время Богу? У нас получается лучше распознавать нападки дьявола, если мы регулярно проводим время с Богом. Псалом 90. -й. Давайте прочтем несколько строк. Живущий под кровом Всевышнего, остается стоек и тверд под тенью всемогущего. А вот что говорит расширенный перевод Библии. чьи силе ни один враг не сможет противостоять. чьи силе ни один враг не сможет противостоять. Если вы прочитаете 90-й Псалом до конца, то узнаете, что какая бы беда ни пришла в вашу жизнь, мы все равно одержим победу. Но найти эту победу можно только под покровом Всевышнего. Так что, если вы хотите одержать победу над дьяволом, вам нужно позаботиться о том, чтобы с вами было присутствие Божье. Это значит, что вам нужно постоянно проводить время в общении с Богом. Кто считает, что это непросто? Дьявол так и норовит украсть это время у нас, не так ли? Ефесянам 6.11 сказано, «Облекитесь во все оружие Божье, полное вооружение воина, которое предлагает вам Бог» чтобы вам можно было уверенно стать против козни и хитрости дьявольских. Мы во многих местах Библии встречаем фразу облечься. Облекитесь в любовь, как сказано в третьей главе послания к Колосянам, облекитесь в милосердие, а здесь сказано, что мы должны облечься во всеоружие Божье. Это второй и очень важный шаг, который требует некоторых усилий с нашей стороны. И для этого нам нужно перешагнуть через наши эмоции. Например, нам дана праведность, но нам нужно еще в нее облечься. Мы должны жить в этой праведности. Все доспехи, которые вам нужны, чтобы прогнать дьявола, все то оружие, которое вам нужно, чтобы прогнать дьявола, Бог уже подарил вам. Скажите все, у меня есть все, что нужно. И это действительно так. У вас уже есть все, чтобы поразить дьявола, но если вы просто будете носить его с собой или только лишь знать о его существовании, это не поможет вам. Библия призывает облечься. «Облекитесь во всеоружие Божье». Библия призывает облечься во Христа, облечься в нового человека, снять ветхую природу. Так что нам нужно что-то одевать и снимать. А это значит, что мы должны быть активными, дерзновенными, должны бодрствовать, молиться, делать свою часть и не позволять дьяволу возвышаться над нами. Посмотрим сейчас Марка, 13 главу. Кто из вас порой склонен к пассивности и лени? Ну уже будьте честными. Это самое ужасное, что вы можете сделать, потому что это мешает одержать победу над дьяволом. Ведь дьявол ищет тех, кто остается пассивен, но надеется, что враг и так уйдет. Дьявол никогда не оставит вас покоя только потому, что вы этого желаете или надеетесь на это. Вы должны уметь запрещать, противостоять и сражаться против него. Вы должны исполнить свою часть. Дьяволу по душе инертные, пассивные, ленивые, тепленькие христиане. Кто из вас знает, если вы будете ждать, пока вам захочется делать то, что должны, то вы останетесь в проигрыше. Вы должны быть активны, вы должны быть задействованы, вы должны быть посвящены. Как вы думаете, почему, как только вы начинаете служить в церкви, что-то непременно вас огорчает? Почему так часто дьявол старается огорчить нас, как только мы начинаем общаться с людьми? Я могу ответить на этот вопрос, потому что он хочет, чтобы мы огорчились, обиделись и сказали, «Да, лучше бы я и не начинал служить здесь. Я сейчас развернусь и пойду домой, и не останусь тут ни минуты». Дьяволу не хочется, чтобы вы жили той жизнью, которой должны жить, как член церкви и часть домостроительства Божия. Вам нужно служить, вам нужно быть активными, вам нужно врасти в церковь, вам нужно читать Библию, вам нужно молиться, вам нужно открыть свои уста и приказать дьяволу замолчать, когда он попытается солгать вам. Некоторые из вас не дают отпор дьяволу, и прежде чем служение закончится, вы поймете, что вам нужно отвечать дьяволу. В противном случае он вас съест на обед. Аминь. Итак, Марка 13 глава. Начнем с 33 стиха. Бодрствуйте, будьте всегда бдительны, будьте внимательны и молитесь, и вы не знаете, когда наступит это время. Итак, первое, что нам нужно делать, это быть мудрыми, как змеи. Мы должны быть бдительными и суметь распознавать ложь дьявола с самого начала. Например, как я вам уже рассказывала, сегодня утром дьявол стал атаковать мой разум, и все из-за того, что я устала. Но я сразу поняла замысла врага и начала молиться в Духе Святом. Ведь я знаю, что это очень эффективное оружие против дьявола. Я не могу услышать дьявольскую ложь, когда молюсь вслух. Как только дьявол начинает вам лгать, первое, что вам нужно сделать, это открыть свои уста и начать провозглашать Божье Слово, так, как поступал Иисус. Написано, написано, написано. Бодрствуйте, будьте всегда бдительны, будьте внимательны и молитесь. Стих 34. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власти каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать и быть на страже. Итак, бодрствуйте, строго следите, будьте осмотрительны и внимательны, потому что не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру. Смотрите, чтобы пришед внезапно и неожиданно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте, строго следите, будьте осмотрительны, активны и внимательны. Сколько же раз в четырех стихах он повторил одно и то же? Проснитесь! Иногда это то, что нам нужно себе сказать. «Проснись, принимайся за дело, делай, что нужно, занимайся своим делом, облекись во всеоружие Божье и перестань лениться, не будь поверхностным, равнодушным, не ждите, пока вам захочется делать то, что должен делать каждый христианин». «Знаете, когда вы растете? Знаете, когда мы возрастаем, как христиане? Мы растем, когда поступаем правильно, несмотря на то, что нам совершенно этого делать не хочется». Я повторю это снова. Мы растем как христиане, когда поступаем правильно, несмотря на то, что нам совершенно этого делать не хочется. Некоторые из вас, проснувшиеся сегодня утром, не имели большого желания сюда идти, но вы все равно пришли. И поэтому вы одни из тех, кому удалось наполниться Духом Святым. И нет ничего удивительного, что дьявол пытался заставить вас остаться дома. Вы могли проявить пассивность остаться дома, тем самым пропустив то благословение, что Бог приготовил для вас. Но вы не пошли на поводу у своих желаний, вы сделали то, что считали должны были сделать. Если хотите знать правду, то проснувшись сегодня утром мне тоже не очень-то хотелось сюда идти. Но, думается, мне нужно было здесь появиться. Возвратимся к Ефесянам, 6 главе. Первое, что вам нужно, это проводить время с Богом. Второе, вам нужно обличься во всеоружие Божье, и вы больше об этом узнаете, когда дослушаете меня до конца. Библия говорит, что мы облекаемся и встаем против козни и лжи дьявольской. Стих 12. Потому что мы сражаемся не против крови и плоти, мы противостоим не физическим противникам, но против тирании и силы духов, которые правят этим миром тьмы, против духовных сил злобы поднебесных. Третье, что вам нужно сделать, если вы желаете противостоять дьяволу, это знать своего врага. Не позволяйте дьяволу знать вас лучше, чем вы знаете его. Прежде всего, знайте, что дьявол лжец и обманщик. Он хочет у вас украсть все, убить в вашей жизни все, что возможно, и сделать вас самым несчастным человеком. Дьявол хочет, чтобы вы плохо к себе относились. Это нехорошо, когда вы чувствуете себя виноватым, осуждаете и ненавидите себя. Божья милость обновляется каждый день. Бог хочет, чтобы мы признавали свои ошибки, просили прощения и шли дальше. Дьявол же хочет, чтобы мы продолжали в этом валяться. Для этого-то нам и нужно облекаться в праведность. Мы должны знать, кто мы во Христе. И не слушать ложь сатанинскую. Вам нужно знать, что дьявол действует через людей. У кого-нибудь из вас есть проблемы в отношениях? Есть ли в вашей жизни такой человек, который буквально сводит вас с ума? И знаете что? Даже если вы убежите от него, вам все равно попадется тот, кто будет досаждать вам. Если честно, то дьявол не заставляет большого труда найти человека, который мог бы вам доставить кучу неприятностей. Перестаньте злиться на людей, поймите что ваш самый главный враг – это дьявол. Мы сражаемся не против крови и плоти. Это нужно понять. Не тратьте время впустую злясь на людей. Связывайте дьявола. Запрещайте ему. Не позволяйте ему красть вашу радость. Если вы живете с тем, кто не хочет быть счастливым, то не позволяйте ему сделать несчастным вас только потому, что он не хочет быть счастливым. Вы поняли меня? Вы должны знать своего врага. Вы должны понимать, что ваш разум ⁇ это поле сражения. Вы должны быть очень-очень внимательны к своим мыслям. Мы должны быть достаточно умны, чтобы всякий раз, когда неправильная мысль попадает в наш разум, вспомнить слова из второго послания Коринфянам 10. Прогоните ее прочь. Это не от Бога. Я так не думаю. Дьявол, убирайся отсюда. Библия призывает нас думать о хорошем. Человек идет по следам своих мыслей. Каковы ваши мысли? Таким будет ваше поведение ваши поступки. И если вы будете думать о том, что кто-то давным-давно вам что-то сделал, то в следующий раз, когда он вам встретится, вы припомните ему это. Но вы должны вспомнить, не ты мой настоящий враг. Это дьявол использует тебя, и он мой враг, а я знаю, как изгнать его прочь. Я буду делать все от себя зависящее, чтобы поступать правильно. Буду молиться за тебя, а Бог будет работать. С тобой. аминь я повторю это еще раз так как хочу чтобы вы это поняли если вы с кем-то общаетесь и враг действует через этого человека вы не должны сосредотачивать свое внимание на этом человеке хотя он доставляет вам неприятности и раздражает вас я не могу призвать вас никогда не огорчаться но не нужно смотря на этого человека осуждать его Потому что несчастные люди делают несчастными других. Я не думаю, что многие люди, вставая по утрам с кровати, задаются целью огорчить как можно больше окружающих. Люди, с которыми не просто в общении, как правило, люди несчастные. Они сами жалкие и несчастные, и они делают несчастными окружающих только потому, что сами несчастны. Вам просто нужно сказать, «Ты не мой враг». Сатана мой враг. И он ищет возможность действовать через тебя. И дьявол не только старается разрушить твою жизнь, но и навредить мне через тебя. Но я знаю, что я буду делать. Я буду за тебя молиться. Я передам тебя в руки Божьи и не буду пытаться изменить тебя. Я даже не буду тратить свою энергию на то, чтобы обижаться на тебя. Я буду полагаться на Бога. Я верю, что Бог будет работать с тобой, и Он сделает то, что нужно сделать. А я буду разбираться с дьяволом и прогоню его. А сама буду делать столько добра людям, сколько смогу. И я не потеряю своей радости, потому что радость перед Господом ⁇ подкрепление для меня. Не позволяйте дьяволу украсть ваш мир. Не позволяйте ему украсть ваше свидетельство. Знайте своего врага. Ефесянам 6.13 «Для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли проявить твердость и противостоять в день злой и опасный, и все преодолевший устоять и сохранить свои позиции». Это говорится о тех злых днях, что приходят в нашу жизнь. Тут говорится об испытаниях и несчастьях. Тут сказано, что если у вас трудные времена, то вам нужно устоять. Вам нужно устоять. Вам нужно устоять. И вы при этом не должны покидать поле битвы и сдаваться. Потому что все это когда-то закончится. Все то, через что вы сейчас проходите, закончится, и придет великая победа. Не хочу быть пессимисткой, но скажу, что когда-нибудь вы столкнетесь с новыми испытаниями, и вам нужно будет сохранять присутствие Духа и не сдаваться. Там сказано «злой день». Он наступает во время испытаний, во время искушений дьявольских. Вам нужно носить это все оружие, чтобы не впасть в какое-нибудь искушение. Поступать правильно нетрудно, когда вы на взлете. Но трудно вести себя правильно тогда, когда ваши чувства в смятении, и вам приходится быть ближе к Богу, и вы можете черпать силы лишь у Него. И только проводя время с Богом, вы можете поступать правильно даже в те дни, когда все внутри вас кипит и выстает против этого. Чем же мы искушаемся во время бедствия и испытаний? Прежде всего, у нас появляется искушение сдаться. Говорили ли вы когда-нибудь «Все, я больше не могу»? А может быть, это бывает по 25 раз в неделю? Это Бога совсем не впечатляет. Еще в трудные времена нас постигает искушение сомневаться в Боге. Иногда в тяжелые времена мы можем плохо отзываться о Боге и даже злиться на Него. Израильтяне провели в пустыне 40 лет, пытаясь преодолеть, как говорит Библия, 11-дневный маршрут. Это до сих пор меня удивляет. 40 лет бродить по одному и тому же клочку земли, обходя одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же гору. Они винили во всем своих врагов. Но Бог дал мне несколько лет назад серию учений под названием «Пустынное мышление» и показал мне, что израильтян в пустыне держали вовсе не враги, а их настроение в пустыне. То, как мы ведем себя в пустыне, определяет то, сколько мы там еще пробудем. Аминь. У них было очень негативное отношение ко всему, но особенно у них преобладала одна плохая привычка – они роптали на Моисея и на Бога. Вам бы даже стало смешно, если бы вы побыли с ними и послушали, сколько раз они сказали, «Зачем ты привел нас сюда? Лучше бы мы оставались в Египте, это твоя вина». Это твоя вина. Поймите, мы никогда ничего не добьемся, пока не начнем брать на себя ответственность за свое отношение. Я столько лет роптала по поводу моей неудавшейся жизни из-за совершенного надо мной насилия в детстве, и Бог наконец обратился ко мне. Из-за этого у тебя действительно есть некоторые проблемы, но не пытайся их удержать, оправдывая себя своим прошлым. И я наконец сказала, Бог живет внутри меня, и Он может меня изменить. Я не обязана жить так и дальше. Я могу измениться. Бог поможет измениться и вам. Вы понимаете это? Вы не привязаны к своему прошлому. И если кто-то когда-то вас обидел, то это совсем не означает, что вы должны всю жизнь считать себя жертвой. Вы можете быть победителем, и вы можете измениться. Если дьяволу удавалось как-то навредить вам, то не позволяйте ему это делать всю вашу оставшуюся жизнь. Забудьте все это, отпустите это, простите тех, кто обидел вас и не позволяйте дьяволу отнять у вас ту жизнь, которую Бог приготовил для вас. Никогда не поздно начать жить по-другому, быть свободным и счастливым, насколько это возможно. Кому-то из вас нужно сегодня это услышать, я знаю, что тут есть человек, который думает, ну для меня уже слишком поздно. Да, какую-то жизнь я еще могу иметь, но у меня уже не будет такой жизни, какой я мог бы иметь, если бы не пережиты неприятности. Никогда не поздно начать жить так, как Бог запланировал для вас, и это самое лучшее, что вы можете иметь. Я даже могу сказать, что я говорю это как пророчество для вас. Никогда не поздно начать все сначала и принимать все самое лучшее от Бога. У Бога есть для вас новое начало. Я не знаю, как Он это осуществит, но если мы проваливаем план А, у Него есть для нас план Б. И этот план Б, Бог может сделать даже лучше, чем план А. Мы можем это не осознавать, но Бог есть Бог, и Он может делать все, что хочет. Аминь. Скажите все, у меня есть власть над дьяволом. Я могу побеждать дьявола. Я буду активным и настойчивым. И я выиграю это сражение. Итак, мы должны выстоять, ведь во время испытаний мы подвергаемся постоянному искушению сдаться, впасть в сомнения, роптать на Бога и плохо относиться к людям. Просто удивительно, что когда мы расстроены, первое, что мы делаем, это начинаем ворчать на людей. Библия говорит, что это недостойно нас. Объясню попроще. Мы становимся безобразными, начиная ворчать. С нами просто становится неприятно общаться. И если у вас был неудачный день на работе, это не дает вам права, приходя домой, набрасываться на свою семью. И если я простояла в пробке и не успела куда-то вовремя, это не дает мне права срывать гнев на своей секретарше. И если у нас проблемы, это не значит, что у нас есть право сердиться на всех окружающих. Вы просто не представляете, через что я сейчас прохожу. Но тогда вы застрянете в своих проблемах до тех пор, пока не станете правильно себя в них вести. Аминь? Это мы все должны хорошо понять. Когда Бог решит убрать проблему, Он ее уберет. Бог намного больше заинтересован в том, чтобы изменить нас, чем наши обстоятельства. Оо. И еще раз повторю, Бог намного больше заинтересован в том, чтобы изменить нас, чем наши обстоятельства. И когда Он разберется с нашими обстоятельствами, Он изменит их. Но эти обстоятельства изменят прежде всего нас, так что мы уже не станем сильно переживать, потому что эти трудности перестанут нас волновать. Откройте Библию, послание к Ефесянам 6. Скажите все, «У меня есть все необходимое». Ефесянам 6.14, «Итак, станьте и не отступайте, припоясавшись поясом истины». Пояс истины – это часть всеоружия, что нам дал Бог. Мы знаем, что такое истина, истина – это Слово Божье. И мы верим в это Слово, не так ли? Кто из вас верит в Слово? Истина, что Библия призывает нас при приближении трудных времен надевать этот пояс. Вы знаете, о чем это мне говорит? Вам нужно верить и уповать крепче и сильнее, чем обычно, потому что дьявол попытается использовать все неурядицы вашей жизни, чтобы разуверить вас в истинности Божьего Слова. Может быть, у вас финансовые затруднения, и дьявол говорит, смотри, а десятину то не работает. Вот когда вам нужно затянуть ремень потуже и сказать, внешне выглядит так, но я не прекращу отдавать десятину, так как Бог призывает нас к этому. Так что вы делаете то, что Бог говорит вам делать, не только в надежде получить выгоду. Вы просто делаете это, и делаете, и делаете. И пока дьявол будет думать, что он сможет с вами заигрывать, ему это удастся. На ранних этапах моего служения Бог сказал мне уволиться с работы и начать готовиться к тому, к чему он меня призвал. И сейчас я не рекомендовала бы вам этого делать, пока вы хорошенько не убедитесь и не утвердитесь, что к этому вас призывает действительно Бог. Если Бог вам скажет что-то делать, то Он позаботится и о вас, как Он позаботился о нас. Бог являл нам свои чудеса каждый месяц, потому что наши счета были больше нашего заработка. Несмотря на то, что тогда я уже проводила библейские занятия и учила людей, которые знали меня уже на протяжении достаточного времени, людей, с которыми ходила в церковь, несмотря на то, что им нравилось мое учение относительно пожертвований, у них было было свое мнение. Вообще интересно, как люди на вас смотрят, если они знают вас. Но оглядываясь назад, я понимаю, что иногда это меня раздражало. Но вспоминая эти дни, я сейчас понимаю, что это была частью Божьего плана. Бог просто меня испытывал, смогу ли я делать то, к чему Он призвал меня, и не ожидать личной выгоды от этого. Так продолжалось довольно долго, не 4-5 недель, а целых 5 лет. За этот период времени у нас было столько нужд, что нам приходилось верить даже в таких мелочах, как покупка носков и нижнего белья. И бывало, что я ходил в секонд-хенд, имея 15 долларов в кармане и верю, что Бог поможет мне купить детям обувь для школы. Так что я понимаю, каково это – отдавать десятину и пожертвования, хотя кажется, что это вам ничего не дает. Однажды нам было особенно тяжело, потому что у нас было столько финансовых проблем. Я же понимала, что делала все, что Бог меня просил, но все-таки я не понимала, почему благословения не переполняют нас до избытка. Но я осознавала, что Бог заботится обо мне, так же, как заботился и об израильтянах. В течение всех сорока лет, проведенных вне дома, их одежда не снашивалась, а их обувь не детшала. У них не было ничего нового, но Бог сохранил им то, что у них было. Я не получала то, что мне нравилось, или то, что хотелось бы иметь, но Бог заботился обо мне. Это было частью испытаний в пустыне. Может, вы не получаете всего, что вам хочется, но Бог заботится о вас. Кто из вас сейчас это проходит? Вы мало что получаете, но Бог заботится о вас. Все истощилось? Я понимаю. То, где вы находитесь прямо сейчас, это часть тех испытаний, что призваны проверить, будете ли вы делать то, что должны, даже когда все будет говорить о том, что вы не получаете тех результатов, на которые могли бы рассчитывать. Так, с этой частью зала все в порядке, так что я обращусь сейчас ненадолго к той части зала. Вы думаете, что я забыла о вашем присутствии, но я знаю, что вы там. Однажды я совсем была угнетена всем этим, и тут ко мне зашел один мой знакомый пастор, он был настолько воодушевлен и стал мне рассказывать обо всех финансовых чудесах в своей жизни. Он рассказал мне, как он где-то проповедовал, и ему пожертвовали 3000 долларов. Для меня это было все равно, что миллион. Потом он сказал, что кто-то решил быть его партнером и жертвовать ему ежемесячно по 5000 долларов. Конечно, я подумала, я бы тоже не отказалась от таких партнеров. Я бы с удовольствием согласилась. Если бы кто-нибудь меня куда-нибудь пригласил проповедовать и заплатил бы мне за это. Но я сказала то, что подобает христианину. О, слава Богу! «Аллилуйя! Слава Богу! Благодарение Иисусу!» Он все рассказывал и рассказывал, а потом он, наверное, понял мое состояние и мое ко всему этому отношение и спросил, «Нормально, что я все это тебе рассказываю?» Я ответила, «Конечно, слава Богу! Я так рада за тебя! Слава Иисусу!» Когда он ушел, я побежала в спальню, кинулась на кровать и плакала, и плакала, и плакала, и плакала. И плакала, и плакала. Бог, я не понимаю, почему все получают благословение, а я до сих пор нет. Мне казалось, что так сильно в жизни, я еще никогда не плакала. Но знаете что? Когда я лежала на кровати, что-то произошло в моем духе. Я встала и сказала, послушай это, дьявол. Я буду отдавать десятину и приносить пожертвования до самого того времени, когда Иисус придет обратно. И даже если я не увижу никакого результата, я все равно буду это делать, потому что Слово Божье так говорит. Потому что я служу Богу не ради корысти, я служу Ему из благодарности, из того, что Он уже для меня сделал. И знаете, что произошло? Это был экзамен, который я должна была пройти. Это было то, что разрушила власть дьявола над нашими финансами, и с того дня до сегодняшнего момента мы процветаем и переходим от славы к большей славе. Иногда в вашей жизни могут быть такие моменты, когда вам кажется, что вы уже не в силах выслушать больше ни одно свидетельство о чьей-то победе. Но поймите, что это часть вашего испытания. Вы должны научиться радоваться за других людей, и вместо того, чтобы завидовать им, скажите, «А я только иду к этому». Моя победа уже приближается. Может быть, она придет сегодня, но я рада за тебя, потому что это дает мне уверенность, что Бог жив, и Он действует. И вот что дьявол хочет, чтобы вы делали, и поэтому вам так необходима следующая часть вооружения. Дьявол хочет, чтобы вы тоже спросили, «Хм, а что со мной не так? Это правда? Что же со мной не так? А любит ли меня Бог? А может, я неправильно верю? А может, я неправильно поступаю? А может, у меня где-то есть тайный грех? Что же со мной не так? Вот тогда-то вам и нужно прочитать это. Стих 14. И так станьте и не отступайте, под подпоясавшись поясом истины. И облегшись, облегшись, скажите, облегшись, и облегшись в броню чистоты, нравственной правоты и правильного отношения с Богом. Другой перевод Библии говорит, облегшись в броню праведности. А праведность означает два момента. Прежде всего, вы должны знать, кто вы во Христе. Вы должны знать, что вас любят. Знаете, что вас любят безусловно любовью, и еще вам нужно знать, что Бог – благой Бог, Который не станет вас тут же наказывать за малейшую оплошность. Скажите дьяволу, «Я знаю, кто я во Христе, Бог меня оправдал, и я не буду постоянно выискивать, что со мной не так. Я праведность Божья во Христе Иисусе, и у Бога назначено время для моей победы, и когда оно придет, то никакой бес и никакой человек на земле не сможет этому помешать». Я сегодня не просто решила поддержать Святого Духа. Все, что я говорю, сработало в моей жизни. Вам, наверное, интересно, как я попала из того болота, где когда-то находилась, туда, где я сейчас. Как я дошла до этой потрясающей победы. Так вот, все, что я вам тут рассказываю, помогло мне этого достичь. Я проверила, испытала все на себе и поняла, что Бог нелицеприятен, и то, что Он делает для одного, то может сделать и для другого. Но вам нужно прекратить ненавидеть себя. Одна из самых больших проблем в теле Христа – та, что люди не любят себя. Они плохого о себе мнения, постоянно осуждают и критикуют себя. Кому-то из вас нужно от этого избавиться. Хватит этим заниматься. Дайте себе возможность вырваться из этого. Кто из вас совсем себе не любит или недолюбливает? Многие, смотрите, вы вот так. Вы даже не в силах поднять руку достаточно высоко. Я знаю, каково это. Долгие годы я тоже себя ненавидела. Но вот что вам во не сделала праведность. И что я теперь вам скажу? Теперь я люблю себя. Я себе нравлюсь. Мне нравится Джойс. Мне нравится мой длинный язык. Мне нравится моя смелость. Мне нравится моя настойчивость. Конечно, иногда моя болтливость создает мне кое-какие проблемы, иногда я чересчур настойчиво. Но знаете что? Я люблю себя. А знаете, почему я решила любить себя? Потому что мне никуда тебе не скрыться. Я везде, куда бы ни пошла. Мне так уж приятно провести даже пять минут с неприятным вам человеком. Так что если уж мне и суждено провести остаток жизни с собой, то я постараюсь себя полюбить. Вам лучше начать любить себя именно там, где вы сейчас, потому что пока вы не превратите ненавидеть себя и противиться себе, Бог не сможет вас изменить. А так Бог вас изменит, Он возведет вас на новый уровень славы, и вы будете преображаться в Его образ и все больше походить на Него, по мере погружения в Его Слово. Но сейчас вы там, где вы есть, вы тот, кто вы есть, так что вам нужно обнять себя крепко и сказать «Я принимаю себя». Я знаю, что я не всегда поступаю правильно, но все равно я отказываюсь себя ненавидеть, потому что я – это я, и тут ничего не поделаешь. Если ребенку один годик и родители любят его, они не огорчаются из-за того, что он не родился сразу десятилетним, а мы ведем себя так, словно мы все должны быть сразу зрелыми христианами, у которых никогда не бывает никаких проблем. Должно пройти определенное время, чтобы вы научились тому, чему должны научиться. Вы сделались праведностью Божьей во Христе. Облекитесь в праведность. Откройте рот и скажите, «Я праведен в Боге, у меня с Богом правильные отношения, я новое творение во Христе, все старое уже прошло, а теперь все новое». И когда дьявол говорит, что у вас нет ничего хорошего, скажите ему, ты лжец. Когда дьявол скажет, что вы все большие глупцы и ничего у вас хорошего не получится, и что все ваши проблемы возникают из-за вашей же глупости, вам нужно ему ответить, ты лжец. И если я даже и сделала что-то не так, то Бог разберется со мной так, что это не твоего ума дело. Теперь дьявол не имеет над вами власти, потому что вы были куплены у него. Вы были выкуплены за плату, а именно ценой крови Иисуса Христа. Вы были искуплены, за вас заплатили кровью, и дьявол теперь не может вам приказывать. Знаете, я люблю своих детей. Я знаю все их недостатки. Я знаю их хорошо, так что вам незачем говорить мне об их недостатках. И я буду заботиться о своих детях. И все нормальные родители придерживаются такого мнения, не правда ли? Вы постоянно их поддерживаете. И даже если то, что говорят люди правда, вы все равно. Ну а если таковы мы, то каков же должен быть Бог? И как по вашему мнению Он относится к вам? Вам нужно начать говорить дьяволу, не лезь. Не в свое дело. И тебе вовсе не нужно каждое утро рассказывать мне о моих ошибках. Бог знал все мои ошибки наперед, и еще до того, как призвал меня в общении с Ним. Я не очень-то удивляю Бога, так что замолчи. Или же, когда дьявол начнет вам припоминать все ваши недостатки, скажите, вот как хорошо. Хорошо, что напомнил мне, какой же все-таки Бог прекрасный. Да, ты прав. Я ничего не стою, но слава Богу. Слава тебе, Боже, за твою милость. Слава за твою любовь. Вы скажете, Джойс, можно сказать, что ты недостаточно строга с врагом. Нет, это не так. Но это происходит дома, наедине с собой, в машине, когда я одна в ванной комнате за закрытой дверью. Поверьте мне, я даю отпор дьяволу. А в противном случае вы не сможете победить дьявола. Вам нужно уметь правильно отвечать дьяволу. Облекитесь в броню праведности. Стих 15. И обувшие ноги ваша в готовность противостоять врагу твердо, непоколебимо, решительно, смело, понимая истину благовестия, несущую мир. Другой перевод Библии говорит, обувшие ноги в обувь мира. А для чего нужна обувь? Обувь нужна для того, чтобы ходить. Так что мы надеваем нашу обувь мира, и целый день ходим в, ходим в мире, ходим в мире, ходим в мире, ходим в мире. Мы храним мир, у нас есть мир, мы ориентируемся на мир, который внутри нас, в сердце, чтобы оценивать себя и делать правильный выбор, когда речь идет о жизни на важных решениях. Если есть мир в сердце относительно чего-то, то действуйте, если нет мира, то остановитесь. И знаете что? Дьявол хочет похитить наш мир, он хочет расстроить нас, потому что, когда мы расстроены, то мы не слышим голоса Божьего, делаем глупости и говорим глупости. И когда мы расстроены, разве не начинает наш язык бродить? Я просто не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь на это пойти. А позже мы думаем, о, батюшки, лучше бы я этого не говорила. Вы должны знать, что ворует ваш мир. Я поняла, что мой мир ворует спешка. Я терпеть не могу спешить. Как только я начинаю торопиться, это для меня равносильно прессу. И знаете, что я еще поняла? Я лучше лягу спать пораньше и встану пораньше, так чтобы мне не торопиться. Потому что когда я вынуждена спешить, дьявол это использует против меня. А знаете, что еще ворует ваш мир? Обычно, когда вы куда-то идете, и при этом говорите своим детям и супругу «сделать это и то», а вернувшись домой, видите, что они этого не сделали, почти всегда это вас расстраивает. И сегодня, пока вы еще не возвратились домой, настройтесь на лучшее. И если кто-то что-то выполнит не так, как вы хотели, скажите сами себе а я не буду расстраиваться. Пришло время сломать отжившие привычки в вашей жизни. Пришло время прекратить ходить вокруг одной и той же горы. О, Бог, я просто не знаю, что со мной не так. Я просто не понимаю, Бог, почему я никак не могу выбраться из этой пустыни. Я просто не понимаю, что со мной не так. Почему, Бог, почему? Когда, Бог, когда? Почему, Бог, почему? Это очень глупо, продолжать делать то же самое, надеясь при этом на новый результат. Если мы ожидаем и иного результата, то мы должны начать сеять другие семена. Аллилуйя! Храните свой мир! Скажу вам чистую правду, я большую часть жизни провела в расстройстве и сожалении. Это было так. Слава Богу, но я этого не потерплю. Я запрещаю тебе, дьявол! И, наконец, я так жаждала мира, что сказала, «Я больше не могу жить без мира». Я, например, думаю, что жизнь лишь на смысла, если мы идем по ней, не имея мира в сердце. В Библии много апостольских посланий, которые начинаются с приветствий, где есть слова «Благодать и мир вам да умножатся». Знаете, что я обнаружила? Вы не сможете обрести мир, пока не разумеете благодать. А вы знаете, что такое благодать? Благодать – это сила Святого Духа, благодаря которой вы можете делать с легкостью все, что вам нужно. Нам нужна благодать Божья. Это не то, что могу делать я, но это то, что Бог может делать через меня. Нам нужна Его сила, нам нужна Его крепость, нам нужно взывать к Нему всегда, чем бы мы ни занимались. А потом нам нужно подумать о том, что лишает нас мира, и принять решение. Я не позволю дьяволу украсть у меня мир. Я буду оберегать свой мир. Я поняла, что если я ищу мира, то мне нужно кое-что в жизни поменять. В 12 главе послания к римлянам говорится, что нам нужно делать все от себя зависящее, чтобы сохранить мир». Мне нужно было понять, что когда я говорю с мужем о чем-нибудь, или когда говорит он, и становится очевидно, что разговор зашел слишком далеко, то мне нужно замолчать, оставить собеседника в покое. Да я не хотела раньше так поступать. Я все настаивала и настаивала на своем мнении, пыталась его переубедить, но все заканчивалось спором. Больше ей не склонно сражаться. И знаете, что я поняла? Если Бог чего-то делать не собирается, то это делать и не нужно. Вы меня услышали? Если Бог чего-то делать не собирается, то это делать и не нужно. Потому что я не первый заместитель Святого Духа, и мне не нужно лезть ни в свое дело. Стих 16. «А выше всего поднимите щит спасающий веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Мне нравится, что сказал Иисус в Иоанна 11.40. Он сказал «Только верь, и увидишь славу Божью». Наша задача как верующих – это только верить. Я верю Богу. И меня не волнует, как это воспринимают. Я верю Богу. Я уповаю на Бога. Я верю. Мы идем от веры к большей вере, а не от веры в сомнение, потом в неверие, а затем опять в веру. Поднимите свой щит веры, и не важно, что происходит в вашей жизни, поднимите выше свой щит веры. Провозгласите, скажите так, я верю Богу. Давайте поупражняемся. Скажите все, я верю Богу. Скажите, дьявол лжец. А я верю Богу. Библия говорит еще об одном виде вооружения. и шлем спасения возьмите и меч Духа, который есть Слово Божье. Это, можно сказать, одно из основных вооружений здесь. И если вы хотите одержать победу над дьяволом, то вот что вам нужно. Вам нужно пользоваться этим обоюдоострым мечом, а это значит, говорить Слово Божье громко и вслух. Помните, в 4 главе Луки рассказывается, как дьявол искушал Иисуса. Он что-то говорил Иисусу, а Иисус отвечал, написано. И цитировал ему Писание. Вот это и есть ваш меч. Возьмите ваше оружие и действуйте подобно Иисусу. Это ваш меч. С этим оружием вы одержите победу над дьяволом прямо сейчас. Аминь. Это оно и есть. Дьявол не боится вас, но он боится имени Иисуса, он боится крови Иисуса, он боится Слова Божьего. Он боится нас, только когда мы в полном вооружении. Можете ли вы представить себя без этого вооружения и вспомнить все поражения вашего прошлого? А сейчас представьте себе, что вы проводите время с Богом, вы узнали своего врага, затянули пояс истины, облеклись в броню праведности, подняли щит веры и достаете из ножа на бою до острый меч против врага. Вы понимаете, каким опасным вы становитесь для врага, когда начинаете облекаться в это всеоружие. Если вы во всеоружии, дьявол уже не сможет к вам подобраться. Мы говорили о шлеме спасения, это значит, что вы должны мыслить как спасенный человек. Когда дьявол начинает лгать вам, то отвечайте, «Нет, я Дитя Божье, я спасена». Ефесянам 6,18, там говорится, молитесь во всякое время, при любой возможности, в любом месте. Всякую молитву и прошение молитесь. В последние пару месяцев Бог опять начал со мной говорить о молитве. Я думаю, что Бог говорит со мной обо всем с некой периодичностью, иногда на протяжении месяца. Он говорит со мной по поводу моих слов, потом о моем мышлении, потом о том, что я должна быть более жертвенной. И вот Он снова много говорил мне о том, что нужно всегда молиться. Молиться весь день и молиться обо всем, чтобы это ни было. Господь, помоги мне поставить мои контактные линзы. Помоги мне сделать прическу. Помоги мне наложить макияж. Помоги мне сегодня проповедовать людям. Бога интересует все, что касается вас. И единственный способ сохранить с ним близкие отношения – это молиться буквально обо всем. Молиться не только о том, что, по вашему мнению, вам не по силам. Скажу вам честно, все на свете высших наших сил. Однажды утром, когда я общалась с Богом, он меня спросил, «Ты действительно веришь в силу молитвы?» Я ответила, «Да, Господи!» Джойс, ты действительно веришь в силу молитвы? Да! Ты действительно веришь в силу молитвы? К третьему разу я уже поняла, что он хочет обратить на это мое внимание. Понимаете, если мы действительно верим в силу молитвы, кто из вас верит в силу молитвы? Если мы действительно верим в силу молитвы, то почему же молитва не является нашей первой реакцией на проблему? Тогда мы не должны никогда так говорить. «Я просто не знаю, что делать, мне ничего не остается, как только помолиться». Это самое первое, что мы должны делать. Молитесь во всякое время духом. Молитесь за людей, молитесь за себя, молитесь за ситуации в мире, молитесь. Молитесь. Дьявол ненавидит, когда вы молитесь. Это одиннадцатый пункт. А двенадцатый позаимствуйтесь в прошлой проповеди. Если вы действительно желаете одержать победу над дьяволом, то наполняйтесь Божьей любовью. Потому что вот что я вам скажу. Если вы будете наполнены пламенной, горячей любовью, дьявол будет знать, что лучше вас не трогать. Кто из вас знает, как выглядит доменная печь? Представьте себе доменную печь, в которой горит огонь. Вот такими мы должны быть. Божий огонь любви должен гореть в нас. Мы всегда должны пребывать в любви. Когда вы пребываете в любви, вы становитесь опасны для дьявола, и он понимает, что вас лучше оставить в покое. Когда вы пребываете в любви, дьявол не может вам навредить. Он просто не знает, что с вами делать, когда вы наполнены любовью. Тогда вы не будете плестись в хвосте. Вы не будете внизу. Вы не будете где-то под ногами. Вы не потерпите крах. Вы голова, а не хвост, вверху, а не внизу. Вы будете давать взаймы, но сами никогда не будете брать в долг. Как верующий вы имеете власть. Дьявол у вас под ногами. Появляется ли у вас чувство уныния или безнадежности без видимой на то причины? Может быть вы разочаровывались так часто, что отчаяние стало для вас уже привычным? Какова бы ни была причина такого состояния, его можно и нужно преодолеть. Поможет вам в этом книга Джойс Майер «Прочь депрессия», которую мы предлагаем вам в качестве подарка. Чтобы получить книгу «Джойс Майер. Прочь депрессия», позвоните нам по телефону в Москве 495-727-1468 или напишите по электронному адресу gm mediamirorg или почтовому адресу «Джойс Майер. УК. Медиамир. Город Москва. Абонентский ящик 789. Россия 101 -00. Позвоните нам по телефону в Киеве 044 451 8312 или напишите по электронному адресу gm собака или почтовому адресу Joyce Meyer MBO медиамир Инт город Киев абонентский ящик 205 Украина 01025